Йоу! Это шоу Большого Русского Босса. Второй выпуск. Like yeah, yeah. It, yeah. А сегодня у нас в гостях известный, ну, мало пока известный кому, а мне известный бьюти-блогер, распаковщик разных интересных игрушек, Савитошка на подушка. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Сегодня мы задаем позадаем разные провокационные вопросы. Ты готова к ним? Да! Поехали тогда! Итак, я вот э, посмотрел ваш канал перед тем, как брать у вас интервью, и заметил, что на вашем канале большое количество просмотров собираются около видосиков про бомбочки для ванны. Как вы объясните эту аномалию? Ну, просто они красят, красят воду. И люди смотрят на то, как э, бомбочка красит воду. Почему им интересно посмотреть? Она такого же цвета, и у меня был там бурлящий шал. Мне там, там была игрушка, мне там попался один дельфин, другая желтая рыбка. Я помню это видео, я смотрел его, дельфин -дельфин. пролайкал свои видосики. Просто очень странно для канала с аудиторией 50 подписчиков иметь несколько видео с тысячными просмотрами. Итак, идем дальше. На вашем канале я заметил, что вы стихи рассказываете. Да. Сможете нам рассказать хотя бы один какой-нибудь интересный? А, хорошо. Итак, Софика рассказывает нам стишочек про журавля. Смотрит. Жура, жура, журавей. Облетал он сто земель, облетал, обходил, крылья лапы натрудил. Мы спросили журавля, где же лучшая земля? Отвечал он, пролетая, лучше нет родного края. Спасибо вам большое. А что ты смотришь? Ставь лайк, если тебе понравилось. И хлопай в комментариях. Да-да, не удивляйтесь. Идем дальше. Также... У вас очень много видео, обзоров на игрушки. Да. Даже вот помню, вы пони открывали. Интересно было. Я это смотрел. Что вы можете сказать по этому поводу? Нравится ли вам это делать, открывать всякие игрушки? Да. Очень сильно? Да. Но это хорошо. Главное дальше развиваться и у вас все получится. Итак, также я заметил вашу активность на канале Edition TV. Вы снимались в клипе между нами тает лед. Да. Кем вы там были? Расскажите, как все происходило, где. Я была в самой главной роли. Это уже хорошо. И кем вы были, что вы там пели? На чем ездили? На машине. Это очень хорошо. Вы до сих пор помните эту зашкварную песню? Да. Это хорошо. Также вот недавно вышел, ну как сказать, фильм «Приключения трех индейцев». Ну да. Я была самая главная роли. Вы были главным мужиком индейцев? Да. Вы победили этих да. блин, лицах. Да. Это хорошо. А где вы, собственно, снимали этот фильм? Ну, вот нам интересно. В лесу, да. Итак. Также вы недавно снялись тоже в еще одном фильме. Э -э, Производство NZ TV. Это был э -э, трейлер на скоро вышивший фильм «Форсаж 9». Да. У нас было два только. Один и второй. На самокатах один и один на великах. Да, и как вы там снимали... Где происходили все эти события? Ну, там, где мы на самокатах, там в, в каком-то парке mm -hmm. снимали. А да. еще одну часть форсажа 9? На велосипедах мы снимали у меня, над, вот, ну, возле двора там. Понятно, это очень отлично. Я смотрю, вы собрали огромное количество просмотров. Лайков и немного даже дизлайков за кликбейт. Ну, в принципе, это не страшно. Также у вас было очень интересное видео, ну, на мое мнение. Это вы исполняли приветствия разных блогеров. Каково вам было не знать, как тот или иной блогер приветствуется и говорить, как они. Как блогеры популярные. Я просто угадывала. Да. Недавно ну, ну, же да. репетировали с ним там, да, и получается у вас да, вы, вы запомнили все как и есть. А на этом у нас интервью заканчивается. Я желаю вам удачи в дальнейшем развитии вашего канала, чтобы у вас mm -hmm. на вашем канале было огромное количество подписчиков. А если не подписаны на него, то быстро переходи по ссылке в описании. И подписывайся на ее канал, чтобы не пропустить ее интересные видео про бомбочки для ванны. Потому что у вас там еще хуже бомбочек осталось, да? <свят> Думаю, не последнюю бомбочку вы откроете, не последнюю тысячу просмотров соберете. Да. Всем большой пока. До свидания. До свидания. Увидимся в следующем выпуске. Может быть, а может и не.